Если вы не являетесь техническим специалистом, но хотите научиться делать сайты и зарабатывать на них, тогда это видео для вас. Здравствуйте, меня зовут Сиробаба Виктор. Последние 10 лет я занимаюсь созданием сайтов и программированием всяких примочек к ним. последнее время я наблюдаю, что интернет уже не просто среда для общения и поиска информации. На сегодня интернет является очень важным каналом продажи услуг и товаров. Многие понимают, что сайт уже не роскошь, а необходимость. Благодаря этому пониманию многие предприниматели хотят создавать сайт для своих бизнесов и ищут тех, кто это сделает. Я столкнулся с тем, что большое количество заказчиков даже не подозревают о том, что для создания их сайтов уже не требуется специальных знаний. За последние годы технологии настолько продвинулись вперед, что сегодня к большинству типов сайтов уже написаны нужные программы и нужные сервисы. Вам нужно просто знать, где они лежат и как ими правильно воспользоваться. И я готов поделиться с вами этой информацией. Я приглашаю вас на специальный интернет-семинар, в котором я расскажу о том, как можно создать сайт самому без знаний технических тонкостей. Возможно, я спалю фишки многих дорогостоящих веб-студий, но это стоит того. Кроме этого, на семинаре вы также узнаете, как ваши клиенты могут приходить на ваш бизнес через ваш сайт. Я расскажу простые методы создания профессионального сайта без знания технических премудростей. Расскажу, как можно компенсировать свою некомпетентность в сложных вопросах за небольшие деньги. Я расскажу, что действительно важно при создании сайта. Я расскажу, какой уровень знаний достаточный, чтобы создавать профессиональные сайты, покажу один из лучших движков для создания и управления сайтом, за который вам не надо будет платить ни копейки. А для тех, кто хочет зарабатывать на этом, я расскажу, какие виды заработков существуют на продаже услуг по созданию сайта, в чем действительно нуждаются клиенты существующих сайтов покажу, какие суммы можно зарабатывать, если вы решитесь освоить услуги создания и управления сайтами. А также вы узнаете, где можно найти первых заказчиков. Только представьте, всего лишь за пару часов вы узнаете, как можно сэкономить от 5 до 20 тысяч рублей на создание своего сайта и сделать все это самостоятельно. Интересно вам узнать это? Тогда прямо сейчас пишите свои имя и mail в поля на этой странице и нажмите кнопку зарегистрировать. Участие в этом мастер-классе абсолютно бесплатное. Для участия вам понадобится компьютер, интернет и наушники. После регистрации вам будет выслано письмо с указанием специального адреса в интернете, где пройдет наш мастер-класс. Регистрируйтесь на вебинар и до встречи на мастер-классе!